Всем привет, ребята, с вами Шуфей, и у нас вышел новый эвент, который вы видите сейчас на своих экранах. Мы можем получить вот такую вот шляпу за прохождение оби, либо то, что бей. Итак, не остался последний штрих, чтобы получить шляпу. Если вы, проход... Если вы хотите получить шляпу, то что на оби, то вам придется пройти 6-7 раз обе а, а на бегах вам немножко дольше. Так что я вам лучше посоветую обе проходить. Оно не, не такое же сложное, но целиком пойдет. У меня сейчас осталось пройти легкий бег. Дальше я уже получу эту долгожданную шляпу, и вот мы наконец-то получили вашу нашу долгожданную шляпу. Ну что ж, всем спасибо, просто за просмотр. Надеюсь, еще ивенты будут очень классные и вещи тоже. С вами -то, пока, значит. Я благодарю тех людей, которые у нас сегодня снимают, что у огромные ребята.